Всем привет! Познание себя. Сейчас, возможно, вы для какого-то конкретного человека являетесь служанкой. У вас служение господину нужно прекращать. Начни ценить себя. Возможно, у вас отношения, если брать в личной жизни, личные отношения, именно вот девушка-парень, жена-муж, вы слишком много разрешаете, именно позволяете и также разрешаете самой себе служить. какие-либо плохие слова. По отношению к вам проявляют поступки, Действия к вам не очень хорошее, и вы, это, вы на это смотрите и не понимаете, почему, как, так, и у вас как бы шок, можно сказать, и, ну, не то, что шок, вы в удивлении от того, что так к вам относятся, вам нужно начать говорить о том, что таких слов я не хочу слышать, такого отношения я к себе не хочу увидеть, и также надо ставить в отношениях не то, что точку, точка ставится только тогда, когда оба человека согласны больше, не продолжать отношения, остаются либо друзьями, либо знакомыми, либо просто бывшими. То есть было-было, все это в прошлом. И могут забыть уже даже друг друга. А когда вы именно говорите человеку, что вот ты ко мне так плохо относишься, или, например, ты меня обманываешь в чем-то, и вы этот обман не просто раскрыли, и человек как бы сам вот, возможно, вам наврал, и потом либо оговорился, или еще что-то. Но не важно, как вы это увидели. Главное, что это на ваших глазах. Ваш... На ваших глазах вас обижают словами, поступками, действиями. Вы это все видите, когда вы про это начинаете говорить, что такого отношения я не хочу. Я не хочу, чтобы ко мне человек так относился. И неважно, по какой причине так человек начал относиться. Люди могут находиться и в том состоянии, что они могут что-либо сделать, а потом только думать. Не надо вот разъяснять, что-то узнавать, почему. Если это много раз повторяется, поначалу будут сначала слова, потом будут действия, потом поступки к вам плохие. Вы должны понимать, когда уже дошло до того, что к вам не только вот словами плохо относятся, но еще по отношению к вам, вообще показывают к вам отношения плохое, вас не ценят, не уважают, обижают словами, поступками, не слышат вас и вообще ваше мнение не спрашивает: зачем вам такие отношения? чувство чувства, ладно. Они так и останутся, так и будут. Они могут даже и забыться, и их потом уже не будет, но у вас останутся такие отношения вы также можете сказать, что я не буду с такими отношениями дальше с тобой общаться и продолжать отношения. Мне такие отношения не нравятся. Если человек, он захочет с вами быть, он, поверьте мне, изменит свои отношения к вам. Если человек начнет продолжать, говорить якобы, кого ты себя возомнилась, чего ты так решила, и вообще это не так, я нормально так к тебе отношусь. Или же человек может сказать, да вот ты вот так делал, так и так, так же и я к тебе. Или возможно я тебя такое считаю, поэтому я, я к тебе так отношусь. Вы можете сказать, что если человек, именно мужчина, не то что вот заводит, а именно хочет с кем-либо построить отношения, и эти отношения вам не нравятся, вы спокойно говорите, я не буду такие отношения с тобой дальше строить. Либо ко мне начинаешь менять отношения, либо же я с тобой отношения строить не буду. Можешь говорить что угодно. Да, я буду одна, мне даже одной хорошо. И также, если бы вас человек любил, он бы вас бы не обижал бы. А если вас человек обижает, значит, человек вас не любит. Есть чувство влюбленности, привязанности, зависимости именно от вас, от ваших слов, от вашей красоты. Самое главное нужно понять, что человек, который вас любит, он себя будет вас защищать, уважать и ценить. А если ваш, именно мужчина, поступает очень плохо по отношению к вам, не надо ему там что-то мстить, э, говорить, что вот эти все возвращаются в плохое отношение к тебе, пусть будет так все тебе бурно, как мне больно было, нет. За вас это сделает жизнь. Можно так сказать, бумеранг. Самое главное, чтобы вы именно понимали, что вам такие отношения не нужны. Именно вы должны для себя решить, что с таким человеком вы находиться рядом не хотите. Говорите прямо, я не хочу чтобы тобой рядом находились ты меня обижаешь, ты мне делаешь больно, мне не нужны такие отношения. Все, пока. Вот так. Обязательно у вас будут хорошие отношения, если вы скажете именно то, что вам делает больно. Вы можете сказать это со связами. Да, мужчина именно должен в отношениях вас защищать, а он вас обижает. Это очень плохо. Вы можете это со связами сказать. У вас будут эмоции. И это нормально. Это нормально. Потому что вы не хотите, чтобы все это продолжалось. Вы хотите, чтобы вас ценили и уважали. Всем пока.